Читайте Библию. Будьте же исполнители слова, а не слышите ли только обманывающие самих себя. Послание Иакова 1.22. Когда приходим мы к Иисусу в покаяние, Спаситель сам дает нам руки книгу книг. Читайте Библию, исследуйте Писание, чтоб голос Божий в глубину души проник. Читайте Библию от самого начала до строк последних, ничего не пропустив. Не допускайте дня, что Библия молчала, запоминайте полюбившийся вам стих. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час страницы Ветхого и Нового Завета, пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье, оно научит вас, как свято в мире, жить» как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть, врагов своих любить. Читайте Библию, как зеркале чудесном, увидеть сможете себя вы без прикрас. Вас будет словом очищать Отец Небесный и совершенство Сына Своего вам даст». «Читайте Библию, не расставайтесь с нею, она всегда душе уставшей даст приют. Читайте с трепетом, склонив свои колено, пусть никогда глаза читать не устают». Читайте Библию, и вражеские стрелы погаснут в воздухе, не долетев до вас. И чтобы враг во злобе для души не делал, защитой вашей будет он во всякий час. Читайте Библию, и сладость слов Господних вам драгоценней будет прелести земных». И Если вы вчера прошли так мало, сегодня намного больше. Прочтите слов живых, читайте Библию священные страницы, читайте так, как алчущий ест хлеб, как всякий жаждущий спешит к ручью напиться, другой такой. Нет книги на земле, читайте Библию, она приблизит к Богу, и вера ваша скоро станет возрастать, чтобы волю Божию познать, читайте много, через слово Вечная, вкушайте благодать! Читайте Библию, чтоб вам не заблудиться, чтоб вас никто не мог от Господа отвлечь, чтобы хождению в духе научиться. Читайте Библию, живого Бога речь! Читайте Библию, когда и слезы льются, читайте Библию и вечером, и днем, читайте Библию и в ночь, когда не спится, читайте слово, ибо радость только в нем. Аминь.